Какие мужчины не подходят для создания семьи? Здравствуйте, мои дорогие. Меня зовут Елена Алексеева. И сегодня мы с вами в этой теме поразбираемся. Смотрите, есть этапы сознания. То есть кроме того, что у нас растет физическое тело, у нас еще есть личность, и там тоже происходит рост или деградация. И все люди делятся, в принципе, на вот эти... Три этапа важных, да, то есть ребенок, мужчина, мудрец. Также можно сказать ребенок, женщина, мудрец, да, то есть женщины тоже могут застрять состояние ребенка. Мужчины тоже могут застрять состояние ребенка. Иногда то, чтобы им перейти в состояние мужчины, нужно несколько жизней, то есть в зависимости от того, с кем, кем он был в прошлом воплощении, да? Один мужчина был уже мужчиной, и он снова родился, ему легко понимать ответственность за женщину, за семью, защита, э, забота. А другой человек в прошлом воплощении был там рыбкой, птичкой, котенком. И ему непонятно, как это он будет заботиться о другом человеке. То есть всегда забота была ему предоставлена, да, если это котенок домашний. Или он должен был заботиться только о себе. да, там э, Кот... Э, занялся сексом с кошкой, ему потом все равно, что там с котятами. Будет ли она с едой, будет ли у нее крыша над головой, или котята под дождем промокнут. Он уходит и все, ему это не нужно. То есть это этого мы никуда не можем деть. То есть даже в Библии было написано про перевоплощение и про то, что каждая душа проживает большое количество жизней, и не всегда человеком. а То есть иногда это животные, растения камни и так далее. То есть э, человеку, у которого есть физическая оболочка мужчины, это еще не значит, что он мужчина. Нужно смотреть его сознание. Как определить вот это состояние ребенка? Это обидчивые мужчины. Это всегда кто-то виноват. Да? То есть он не, не ищет себе вину. Он всегда правительство, женщины виноваты там еще и так далее. Да? Э, он не готов жениться, и он реально искренне не понимает, зачем жениться, если и так хорошо. Там, кушать готовились, сексом занялись, там, каждый уехал по своему дому, потом встретились, любовь такая, эмоции, и вот это все, его все это устраивает. Такие мужчины попадаются. Иногда это 4 года там уже каких-то встреч или сожительства, и он не пытается переходить на новый уровень. И женщина уже готова к новому уровню. Хорошо, если это женщина там постарше, да, она там может уже, у нее есть дети прошлых браков. А если это девушка 30 лет, она не была ни разу замужем, и, и она хочет семью, детей, а мужчина вот такой. Что с такой ситуацией делать? Ну, я бы могла сказать, что можно это прокачать, но это очень большой труд. Это громадный труд. Это, скорее всего, девушке придется с коучем работать, ну, минимум полгода. Минимум полгода – это дорогостоящая работа, личная работа. Посмотреть, какие моменты его могут подключить, как правильно ему переписать его паттерны, которые управляют им и ведут его вот к его целям, дают ему понимание, что он прав. Как эти паттерны убрать, как их разрушить, да, как поставить другие патерны, которые тебе выгодно. То есть это фразы, программы, да, то есть, вот такие парни обычно не идут к коучам, к психологам, им это не нужно. Они считают, что они правы на процентов. Ну и в семье это всегда: либо ты прав, либо у тебя мир в семье. И поэтому у этих мужчин. Семьи чаще всего не складываются. Девушки какой-то промежуток времени понимают и уходят от него, понимают, что нужен другой мужчина. Здесь, в Испании, очень э, принято быть в невестах там, 10 лет, 15 лет. Я, например, э, однажды э, здороваюсь там, с одним знакомым, а с ним идет парень такой с грустным лицом. Я говорю, Ой, какое грустное лицо у парня. И мой знакомый говорит, да его, говорит, невеста бросила сказала, что все, мы с тобой расстаемся. Я такая говорю, а сколько лет она была невестой? Он такой, десять. Я говорю, о, я бы тебя еще раньше бросила. Он говорит, почему? Я говорю, потому что достаточно вообще там полгода, чтобы понимать, что эта женщина для меня, я хочу, чтобы она была всегда со мной, и это делается предложение замуж. Мужчина был в шоке от такого высказывания, а ему казалось, что у него все в порядке в семье, и для него был вообще супер инсайт, что Девушки хотят замуж. Говорят об этом, не говорят, но они хотят замуж. И это нормальное состояние. То есть раньше в ведической культуре было неприлично хотеть секса вне брака. А сегодня у нас неприлично хотеть замуж. Да? То есть все так это с ног на голову э, нам поставили. Да? То есть здесь это очень важно для себя понимать, да, то есть если мужчина в состоянии вот этого ребенка, либо женщина должна закончить обучение и понимать, как его дальше вырастить в состоянии мужчины, чтобы он взял ответственность на себя, либо нужно расставаться и искать другого мужчину. Да, то есть, но тут все равно нужно женщине себя прокачать, потому что нужно понимать, какой магнит внутри нее включен, что она привлекла такого мужчину-ребенка. То есть большая вероятность, что она расстается с ним, если она себя не прокачивает, не находит вот эти вот э, причины внутри себя, которые притянули такого мужчину, то следующий мужчина, которого она притянет, он будет тоже в состоянии ребенка. И здесь нужно быть готовой э, уже э, притягивать того, что вам нужно. То есть, ну, в первую очередь, это нужно осознавать, что вы хотите семью. Потому что если девушка, иногда девушки там 50 плюс приходят и говорят, э, говорю, ну, какую цель вы ставите? Вот для отношений, она говорит, ну, сначала мне нужно познакомиться, а потом мы решим. Ну, вот это большая ошибка. Вот когда вселенной заявляется желание, что она просто хочет познакомиться, повстречаться, то возможно, что придет вот такой мужчина-ребенок, их много таких, да, и дальше с ним договориться, что я хочу замуж, я хочу там вместе с тобой жить и так далее, это не удастся. Поэтому нужно изначально ставить цель, я хочу семью. Если вы ставите цель, я хочу семью, то вы притягиваете уже совсем другого мужчину, который тоже хочет семью. То есть это однозначно, что цель должна быть поставлена. Мысли наши материально, их уже там в каких-то 60-х годах, 1960-х годах научно завесили. У них есть какой-то вес в граммах наших мыслей и они запускают процессы да? озвученная нами мысль запускает биопроцесс в нашем физическом теле и в реальности вокруг нашего тела и эти события начинают материализовываться поэтому думайте о том что вы говорите какие цели ставите это очень важно чтобы не привлекать мужчин которые ну, возможно, что им просто нужно пройти такой опыт, вот эту жизнь прожить в уединении, да, чтобы его бросали женщины через какое-то время. Ну, обидно бросать мужчину через 5 лет жизни, когда вы уже 5 лет жизни ему подарили, да, это ваша ценность, это ваш ресурс, ваши лучшие годы, и вы уже их отдали, да. Поэтому нужно быть в самом начале внимательный, да, какой мужчина, в каком он уровне, да. Конечно, на уровне мужчина и на уровне мудрец они подходят для семьи. Они понимают ответственность, они понимают, что нужно заботиться о женщине, что нужно э, вкладываться в нее не только финансово, да, то есть это и время, и любовь, и забота, внимание и так далее. Какие-то совместное времяпровождение, что-то еще. Это все очень-очень важно понимать. Дорогие девушки, делайте э, правильный выбор мужчины. Обращайте внимание, какой это мужчина, насколько он готов к отношениям. И иногда мужчины бывают травмированы, да, то есть они могли быть и в состоянии вот этого ребенка, из предыдущей женщины, у них что-то не сложилось. И здесь важно его перевести из состояния ребенка в состояние мужчину. Тогда с ним можно создавать семью. Если вы не смогли его перевести, то это будет от... Даже если это будут отношения, это будет разочарование, то есть он постоянно будет вам устраивать какие-то капризы, да, вести себя как ребенок, вы будете чувствовать себя постоянно мамочкой, то есть он вас будет включать вот эту вот составляющую. Если вы будете тоже в состоянии ребенка включаться, то это будет прям песочница, это будут ссоры, это будет, не знаю, там, оскорбление, рукоприкладство иногда, да, то есть это очень опасные такие моменты. В отношениях и здесь важно себя защитить важно уметь строить фразы таким образом чтобы мужчина не позволил а, вас оскорблять не позволил рукоприкладство то есть здесь нужно очень четко подходить к этой ситуации будьте внимательны девушки когда выбираете себе мужчину потому что это ответственность на всю жизнь да? то есть от вашего выбора зависит ваше будущее счастье и иногда счастье ваших детей да? то есть если женщина особенно Uh, уже в предыдущих отношениях у нее дети, и то ей более ответственно нужно подходить, потому что мужчина должен быть такой, который возьмет ответственность и за нее, и за ее детей, и сможет их растить как своих. Это очень важно понимать. И здесь важно суметь отличить, на каком уровне мужчина. То есть не поддаться эмоциям, которые uh, влекут, да, которые хотят сразу uh, совместного творчества какого-то с мужчиной. Да? а вот рассуждать все-таки здраво, через осознание, через осознанность подходить к выбору себе партнера. Хорошо, мои дорогие, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее полезное видео, и пишите комментарии, я обязательно каждый отвечу. Увидимся уже в следующем видео. Пока-пока.